всем снова здрасте это снова это снова я и сегодня речь у нас пойдет о тех ножах которые таки пережили запредельные тесты и осели у меня в коллекции многие их интересовал вопрос как же они у меня поживают Ребята, ответ простой поживают они у меня так когда и бог чтобы ваши ножи у вас поживали. это например марсер к 71 марсера крыс Встречался режущей кромкой, о, режущую кромку с оригиналом и гонзоидом. Бился обухом от пень. Метался в открытом состоянии в дерево. Что там еще? Люк открыл. Это косметические переточки. Вернулся в состояние. Может быть даже получше, чем выходил с завода. Работает нож. Прикольный. Радует своего владельца. Следующий Steelwheel Sensor 1332. Тяжко помню, ему далась встреча с монетой. Но после переточки. Все стало с ножом хорошо. Открыл люк, закрыл люк, вообще как будто не заметил. Состояние у его заточки обидительно чуть послабнее, чем у марсера. Но тем не менее со своей задачей справляется на раз-два. Следующий пациент. Кизляр Supreme Сити Hunter. Также не просто ему удалась встреча кончика и монеты. Тем не менее, немножко времени плюс усердие и прямые руки. Решающая громко восстановлена геометрия клинка выстроена. И все сложен очень очень хорошо. И крайний пациент Кизляр Суприм Штурм. Не удивляетесь такому широкому подводу, как на море, просто клинок после теста остался немножко искривлен, а я это заметил только когда уже начал точить. Поэтому с этой стороны пришлось снимать объектив до хера металла. Но тем не менее с ножом все очень хорошо. Прекрасно работает клинок. Что хотел сказать напоследок, ребят. Ножи к нам приходят на такие убойные тесты, поэтому я и назвал их запредельными, чтобы проверить свою пропригодность на полную катушку. Для того, чтобы ножи к нам вообще на тест отправить, у производителя и дистрибутора определенно должны быть яйца. И поверьте мне, они за них очень крепко держатся, когда видят результаты тестирования. Никто не может сказать, как закончится каждый конкретный тест. Мы даже их не обговариваем при договоре о том, чтобы снять видео. Я называю там примерный алгоритм действий, но как оно рождается в лесу, этого даже я не знаю. И поэтому основная задача, которую мы при съемке видео соблюдаем, это то, чтобы у вас, зрителей, не возникло ни малейшего сомнения в том, что тест был объективным или как-то мы ножи излишне сильно пожалели. Когда жалеем, об этом прямо и текстом говорим. Нож хороший, хочу оставить себе, наверное, ломать не будет. Если кто из производителей и дистрибуторов желает присоединиться к этой движухе, запаситесь валидовым попкорном, потому что ножам придется очень несладко. И если они выживут, они станут известны на всю страну как действительно качественные мощные изделия. На этом на сегодня все. Любите свои клинки, берегите их, а проверять их доверьте профессионалам. До новых встреч! Подбой курантов на экране Броуди, всех благ. Он вроде добрый, хоть и колобродит, всем гулаг Ты знаешь, под замка кончается на 42. Is У нас она всегда.